не очень я люблю когда широкие линейки у производителей куча одинаковых лыж с разными талиями но такова тенденция современной индустрии и сегодня на повестке дня будет лыжа просто разновидностью талий здравствуйте бывший слэп нынче зак с с 104 вот как бы слаг зак теперь так хочет начудить очень вот куча всяких разных талей лыжа мне в принципе понравилась. Хотя я четко даже не знаю, ее как бы вот я не могу сказать ее предназначение. Назначение, Она очень своеобразное, очень такая специфичная. С одной стороны, это как бы некий такой фрирайд универсал для любителей, как бы фронтсайд такого фрирайда, то есть такая трасса, не трасса. Вот катаюсь, склон там подготовленный, склон не подготовленный. Да, и немножко фрирайд, ну за ленточку. С другой стороны, у них очень как бы такая сильная фристайл-составляющая. Это такой фронтсайд бэк-кантри фристайл такой немножко вот но как, то есть они где-то даже твинтипы но при этом твинтипы с таким вот скоростным таким рокером таким вот по катанию мне лыжа была симпатична мне понравилось тем что она вроде как бы и цепкая в меру то есть это конечно не карвы но на трассе не было кошмаром конечно это не был карвинг но я ехал уверенно контрольный все понимал вот мне понравилось что на или ну да, она требует немножко разгона, но как бы нормально, она фигачит, фигачит. И при этом она и вертка, она не требует запредельной скорости для маневренности, да. Вот. Единственное, для чего она требует скорости, это когда вы выходите в какой-то мягкий снег, она, ну как бы, за счет того, что талия очень велика она немножко проваливается, но надо либо продольно их разгонять, либо немножко, да, разгружать. То есть не вскакивать, не толкаться в них, а так освобождать лыжику, поддавать им. Давайте ей продышаться вот, ну, как бы едет нормально что, как бы, в принципе она такая упругенькая и интересная и, ну, хорошо работает, в общем-то и в принципе даже прыгать на нем можно и приземляет она, в общем, ровно, и нормально, и комфортно очень понравилось, как она отрабатывает неоднородный склон в общем, как бы нормально, кататься можно. Единственное, что это лыжа для тех, наверное, кто уже умеет кататься, потому что неопытный лыжник, новичок по фрирайде, конечно, в них просто будет тонуть, безумно проваливаться и ложать. Вот. Это не новичковый, это не тот вариант, что куплю-ка я себе, типа, там попробовать, вот, и мне будет, типа, хорошо, потому что вот я и на трассе могу, и вне трассы нет. Вот это вот тот вариант, когда, вот, общем-то, вы на ней на трассе, новичок, новичку будет плохо, ему будет недостаточно параметров показателей И вне трассы на них будет тоже сложно, потому что они вне трассы требуют точности. Либо скорости, либо точности. Вот. Но если как бы человек катающийся, да, и катающийся раз, именно разнообразно много, либо там какой-то гид, ну вот, мне кажется, такая универсальная, одна лыжа на все случаи жизни, она нормальная. То есть и в целине в хорошей, с хорошим уклоном, и где-то на жестком, на обдутом, на Насте, на корочке тоже может хорошо. И мягенькая, и цепенько, и вообще хорошо. И серединка цеплючая, носочек рабочий. Такой мягенький, все хавающий. Очень нормально, в общем-то плюс-минус так, плюс-минус хорошо. Вот. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие, ставьте лайки, все вы знаете, все, пока.